Отца и Сына и Святого В первую очередь, дорогие братья и сестры, хочется поздравить вас с воскресным днем, сегодня с Малой Пасхой. И сегодня, с этим днем, воскресенье, совпадает 20-й праздник Ведения в охрану Пресвятой Богородицы. Мы сегодня празднуем событие, когда Иоаким и Анна, понесли маленькую атаковицу Марию Иерусалимскому храму. Этот храм был единственный во всем мире э, храм, место, дом истинного почитания Бога, где возносились молитвы единому истинному Богу, где приносились жертвы Ему, восковление грехов. И вот Иоаким исполняя свой обед данный данный. Марию, чтобы посвятить ее Богу. Об этом событии не рассказывается в Евангелии каноническом. Есть несколько слов в таком апокрифическом тексте, который называется Рота Евангелия Иакова. Вот как об этом говорится там. Шли месяцы за месяцами и исполнилось ребенку Марии два года. И сказал Иван, отведем ее во от храм Господний, чтобы исполнить обед обещанный чтобы Господь вдруг не отверг нас и не сделался бы наш дар ему и уходил. И сказала Анна, дождемся третьего года ее, чтобы ребенок не стал искать отца или мать. И сказал Иоаким, дождемся. И вот исполнился ребенку три года, и сказал Иоаким, позовите непорочных дочерей иудейских и пусть они возьмут светильники, будут стоять за зажженными светильниками, чтобы дитя не воротилось назад, чтобы полюбила она в сердце своем храм Господь, и сделал так по дороге к храму Господь. И жрец принял ее, и поцеловав, дал благословение, сказав, Господь, возвеличит имя Твое во всех родах, и мы через Тебя, и ведь Господь в последние дни сынам Израиля искупления. И посадила он на третью ступень у жертвенника, и сошла на нее благодать Господня, и она прыгала от радости, любил ее весь народ Израиль. Вот такое повествование. Видание говорит о том, что Мария провела к храме до 12 лет. И там она получалась в чистоте и святости, любви к Господу, премудрости, молитве. И вот готовилась стать ковчегом Божиим, Матерью самого Господа. Этот праздник, он напоминает нам о том, что и у нас тоже есть место, где мы учимся самому главному в нашей жизни, учимся христианским добродетелям, учимся смирению, терпению, любви, милосердию, кротости. Это есть храм Божий. И не только храм Божий, но и можно более широко Церковь Христова. Сюда мы пришли, каждый из нас, в разное время. Кто-то в детстве, кто-то позже, может быть, гораздо позже, обрел для себя храм Божий, открыл для себя благодать церкви Христовой. Но все мы пришли для того, чтобы здесь учиться христианским добродетелям. И церковь дает нам для этого все возможности иногда смотрим на внешнюю, как бы такую церковную жизнь, на пену, которая возникает как бы вот на поверхности э -э воды. Да, э -э кажется нам, что столько греха здесь бывает. Очень много всяких настроений. Ну, вот и в Ветхом Завете же то же самое было. Читая Ветхий Завет, видим, что сколько было грехов в народе Божьем, сколько было отпадений сколько было предательств по отношению к Богу, неисполнение закона, ухода водопоклонства. И тем не менее мы видим, что э, сохранилась вера, и э, Дева Мария, будущая Матерь Господа, действительно э, сумела в чистоте своей святости э, обрести, стяжать в церкви то, в ветхозаветной церкви, в храме ветхозаветной, то, что э, Могла она свое сердце, э, свое сердце сохранить для того, чтобы потом возрастать Господу, чтобы стать Матерью самого Спасителя. Так же и все то, что вокруг церкви, это как бы не сама церковь, все эти грехи, это не э, действие церкви. Мы все в церкви ровно настолько насколько живем по заповеди Божьему. Он настолько, насколько мы э, стараемся служить Христу, стараемся ходить достойно того звания, в котором мы признаны. И поэтому э, никакой грех, никакое зло в Церковь Христову не войдет. И нам нужно учиться э, видеть, э, чувствовать сердцем своим своем главное, учаться из Евангелия, из Слова Божия, из э, богослужебных текстов, Снобений, которые содержат в себе великое богатство, нами еще мало а, понятое и а, условленное, из военских отцов. Самое главное в нашей жизни, а, что необходимо для нашей веры и благочестия. И тогда Господь, и всегда с нами, будет благословлять все наши дела и начинания, будет укреплять нас в день надежды и любви. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодать и человека любви, всегда на нам присно и вовеки веков.